Всем привет, нашел вчера себе новое развлечение, как вам? Сейчас начну взрывать пацанов, которые будут подходить к бочкам, и это, наверное, то, чего я еще не делал никогда. Цели у меня, как всегда, грандиозные, будем стараться сделать комбо, но всему свое время это будет ближе к концу ролика. Там-то мы и посмотрим, взорвет ли бочка всех игроков, которые встанут вокруг нее. Добро пожаловать на четвертый выпуск упоротых экспериментов Warface, погнали!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 Ну а тем временем я продолжаю заниматься полной ерундой на карте Модели командный бой. Между прочим, очень редко я на этой карте играю, хотя возможности поугарать здесь гораздо больше. Прикольно бывает просто подождать кого-нибудь, кто к бочке подойдет. Или, скажем, прежде чем зайти в этот коридор, туда гранату кинуть, там же тоже бочка стоит. О, попался. Так, сейчас будем на вторую бочку целить. Вон она как раз целая, осталось только подождать Кстати, помните раньше, какой была эта карта? Все было как будто в тумане Но сейчас другое дело Все улетел Кстати, если на мусорку запрыгнуть, здесь такой прострел О, оказывается и с той стороны есть что-то подобное Но прыгая здесь можно и по бочке попасть Пробуем еще раз Опа, мину поставил Ну-ка О боже, вот это он полетел да, такое редко случается, но все же я должен кого-то убить, стрельнув по той бочке через забор. Сейчас хедшот поставим и еще раз попробую. Так, здесь никого. Блин, пацан стреляет, сейчас его убьют. Вот так вот. Следом же запускаемся на мотельчик и проверяем безопасное расстояние. Вот этого пацана, который в стандарте его вообще не закоцало, как он говорил. Ну а сейчас проверяем, спасет ли штурмовика защита от взрыва. Все же бронежилет питон, защита самая, наверное, лучшая. И, судя по всему, нет. И знаете что, если бронежилет питон не спасает от взрыва бочки, наверное, не спасет ничего. Кстати, заправку-то мы не проверяли. Все точно по той же схеме, ребята стоят прямо в упор, и ничего. Урона, видимо, недостаточно от заправки. Итак, все уже готовы, это тест номер один. Я не сразу заметил, но первыми вздыхает именно команда врага, а наша сгорает уже позже. Так, еще раз. То есть, заметили, парень стоял прямо на бочке, но умер он только попав в огонь. Ну а значит комбо все же отображается, это прикольно. Ну а сейчас конкурс на читак, Г-36К антизомби и жуткую маску. И три победителя между собой разделят все эти призы. Для участия нужно просто подписаться на канал Герча, также подписаться на мой канал, ну и просто оставить комментарий под этим видео. А итоги уже в конце следующего ролика. Пока-пока.